Накопилось все это, накопилось. За 75 лет мира. Делали, мы, ООН, благодарны, что большой войны не было, только отдельные конфликты. И без согласия ООН в основном, я имею в виду Ирак, Ливия, Сирия. Но вся система отношений, политических, экономических, социальных, демографических, половых, семейных, детских, любых, подошли к ситуации, когда разрешить ничего нельзя. Но нужно оболванить человечество. Для этого нужно что? Пандемия. Вот коронавирус и запустили. Запустили через Китай, чтобы его обвинить, чтобы была холодная война США-Китай. В это время у нас остается только один вариант. Под себя подтянуть весь оставшийся мир. Кто не хочет с Америкой, кто не хочет с Китаем, они могут как-то группироваться под Россию. Но э, локальные конфликты могут быть жестокими. Мы не будем бомбить Нью-Йорк, и Москву никто не будет бомбить, но Киев будут бомбить, и Варшаву будут бомбить, и Вильнюс будут бомбить. За счет малых стран, малых народов, к сожалению, Карабах относится к той горячей точке, где будут погибать люди, и Сирия. После Сирии в другой арабской стране что-нибудь начнется, и Тайвань под угрозой, и Южная Корея, и Северная Корея. То есть э -э -э, в эти малые территории, они будут полыхать периодически, а мы с вами здесь будем выражать соблизнования.